Ребятки, смотрите, я так счастлив просто, что у меня видео, мое видео, которое я записывал, где мы с вами, Бэтменом, искали Крока, оно на первом месте во вкладке Тренды. Сейчас покажу вам. Я вот только это увидел. Данные за час, одну минуту. мест в рейтинге по числу просмотров. Первое из 10 это, это видео... Это именно это видео на моем канале. Я бы очень сильно на самом-то деле хотел бы, чтобы было в мировом тренде, но... Сводные данные за последние 28 дней. Просмотр 28, время просмотра часа 3, 2. Реакции на Соник делать сразу 10... юбисов делать сразу 10 игр, 5 просмотров, продолжаем уворачиваться, 2. Реакции на уголок акра, российские законы тут, ну, собственно... Угу, mm -hmm. так, вот, это про чё было видео, я я просто, я уже, а, -а, -а вспомнил про чё это видео было, блин, да, это, это, как бы видео я хотел, вот, это просто реакция на эпизод Харли Квин первая серия, Правообладатель заявил, что права на контент в вашем видео вам не вынесено предупреждение о нарушении, но оно есть. Оно есть, да. Мультимедиа здорово. Да завидовать нечему. Да нормальная мама, моя мама. Ну нормальная. Суета-сует, предновогодняя я в магазине Лимит. Да нормальная мама. Блин. М -м зачем посмотрю, как мужик в очках без майки играет в BL, но вроде мне понравилось. Э -э -э, спасибочки, Пасибочки, Клёцкий Кабачок. М -м -м да. Мультимедиа, не груси, Это была реакция на Масяню, да. Я очень сильно тогда, очень-очень-очень сильно тогда грустил, потому что, ну, ребят, как бы про войну-то все с прошлого года знают про то, что у нас, ну, специальная военная операция на Украине была. Я очень сильно жду, на самом-то деле, что у меня уже будут, что у нас, точнее в России, вся эта кутерьма, кутерьма-куртерьмы закончится на убери эту огромную подпись подписки ну и вот сейчас смотрите сейчас я убрал эту огромную подпись подписки не ну ну что поставить лайк то надо тут ты знаешь наверное и uh -huh. <coughs> так бэтмен steam left for dead gta 4 left for dead буду играть потом наверное потом После того, как Left 4 Dead будут, ну, наскучит, я буду, наверное, Marvel Avengers проходить. Как бы, не знаю. Не, ну, будет, конечно, будут игры. Очень много всяких игр. Это закрепить на начальном экране. Так, это очистить корзинку. Так, нет, сейчас посмотрите, чего тут очищаю. А, двух видео, которые, честно говоря, не принесут ни, ни, ни мне дохода, ни вам, не хотели бы мне на самом-то деле их видеть, но нет, они все равно осанут тут, потому что ну, эти видео я их делал, я в них душу вложил. Если, короче, хотите видеть те видео, которые я не выложил, то, пож... то я создам плейлист с невыложенными видео, и туда, за... туда, короче, я эти видео выложу, и все. Ладно, короче, ребят, давайте до скорых встреч, увидимся от